Мы как ебла на себя вели. Мы, блять, ни я там не мылся, блять, ни не переодевался. У меня просто уже, блять, крыша ехал. Я обливал весь диван. Сегодня я хотел просто истории пораскать потом в битах поиграем. Там на самом деле было много людей. Хома там тоже был на сходке Казахстана. Я не знаю, ну может мне сейчас скажут, никто его не знает, но я думаю то, что все знают. Хома был. Был Цезарь Банхаммер, кабанчик такой, нахуй. Но в основном я был в компании, короче, с Морти и... Свакой. с Вакой. С Вакой то я уже, кстати, я думал, то, что я вообще до этого с Вакой не виделся, блядь. А, а я виделся с ним. Но это потому, что мы, короче, когда встречались, наверное, синие, блядь, были. С Морти познакомился, Морти тоже нормальный тип. Блядь, ну мы, конечно, на самом деле, мне не очень сильно поездка, знаете, чем то, что мы как ебланы себя вели. Мы, блядь, нихуя я там не мылся, блядь, нихуя не переодевался, мы как ублюдки ебаные, знаете, были. Потому что я на последний день, даже когда я влог там снимал, сука, я пошел купить себе зубную щетку, Но я когда два дня я не чистил зубы, это пиздец. Я не знаю, у меня просто уже, блядь, крыша ехала. Я думал, то, что у меня изо рта просто, знаете, бля, воняет просто говном нахуй. Просто. Я когда себе склепки на грилзы делал, мне же зуб, я думал, блядь, как врач вообще... Пасть мою, там она воняет нахуй, блядь. Воняет просто, блядь. Как говорит вайджилинг, нахуй мыться. А, и короче, я когда валялся вот просто в клинике, там же, смотрите, грилл за меня еще сейчас, знать, где-то дней 30. Мне в зубы вставляют а, вот эту тему. Знаете, склепки чтоб взять Я думаю, блядь, как вообще меня, сука, терпит Эти врачи, взяли бы, выгнали Бля, кстати, по поводу Казахстана Я не знаю, если кто не был, если кто не был Ну, чё, по Казахстану хочу сказать Мне понравилось, мне очень сильно понравилось Казахстане, хоть это небольшой город Там мы, блядь вы что, нет, не думали, там и нахуй И Гучи, и Луи, и Прада И все, короче, есть Я там все и штаны, и Мэнджелс купил Ну, во влоге посмотрите Во влоге посмотрите, я там все показал Ну, что могу сказать, очень сильно понравилось По поводу дня рождения Блять, на страйкболе наконец-то были Бля, страйкбол мне тоже понравился Я, конечно, вот, давайте расскажу немного про страйкбол Мы же пошли, короче... Мы были с Морти в одной команде Вака не поехал, потому что он бухал всю ночь И ему было очень сильно хуево. Ебать небольшой там А бля, братан, а почему ты говоришь то, что Я говорю то, что Казахстан там, блядь Вот знаете, вот есть люди, вот лишь бы доебаться Я сказал то, что в плане по себе То, что Алматы не очень большой город И он охуенный Ебать небольшой, он охуенный Пацаны, чё вы, блядь, тоже некоторые, как эти, блядь Лишь бы за какое-то слово зацепиться Я сказал то, что там классно бля, все равно вам я хуй знает, нахуй. Я сказал, как и есть. Короче, я же первый день не играл в футбол, я не успел поехать, потому что я 29 числа поехал. За билеты, блять, короче, я до отдал. Очень много. Елена тоже из-за этого не брал, но мы с Еленой, скорее всего, куда-то поедем, или в Батуми, или еще куда-то. Я еще не знаю. Но мне, скорее всего, еще придется в Казахстан возвращаться. Давайте острайболи. Бля, короче, первую игру. У нас мы поехали в горы в Казахстане. Я там во влоге, кстати, снимал чуть-чуть. Короче, мы поехали э, играть в страйкбол в горы. Там, блядь, коровы ходят и так далее. Про лайки не забываем. Э, и там, где мы играли, чтобы вы понимали, дохлая корова лежала. Ну, страйкбол. Короче, первую катку я вообще как еблан. Я же еще в страйкбол играл в красных макасинах. Видели фотки? Да. Но ну, я в телеграм еще выкладывал. Я играл в футбол в макасинах. Страйкбол, страйкбол. Я первую катку, бля, вообще хуево, короче, сыграл. Я по каким-то кустам бегал, потом я что-то бегу, по веткам, блядь. Эм, э, Блять, ну было прикольно на самом деле. Э, меня Хома чуть нахуй из-за угла не убил. Я помню, сижу в кустах, по мне все стреляют. Я смотрю, вот, знаете, вот сюда, где это, пятая точка. И у меня просто пулька вот сюда летит и не взрывается. Я, как по тапкам, бегу нахуй через всю хуйню, через всю землю. А, смотрю, у нас тип, короче, сидит просто вот так у дома, и его тип вот так расстреливает. Я подхожу по нему шмаляя, потом меня выбили. А потом во второй катке уже было интересно. Мы, кстати, сыграли, что 1-1. Потом мы уже с Митяем, мы Хому ебать встретили, это пиздец. Мы, короче, там был Митяй и еще один тип, и мы с ним, короче, на горе засели. И на нас Хома идет, и мы, знаете, его, блядь, как охотники подпустим его поближе, подпустим его, э, если краской, то это пейнтбол, да, пейнтбол, пейнтбол, пейнтбол, а я чё говорю, страйкбол? Ну, пейнтбол, и мы, короче, сидим, знаете, прям заныкались там за деревьями, сидим, и, бля, хома на нас идет, ему так, С -с -с, не надо, бля, ну да, пейнтбол, пейнтбол, кстати, страйкбол бы я тоже сыграл, вот минус пейнтбола, знаете, в чем? То, что шарики через кусты не пролетают иногда, типа, ты стреляешь, и хома подходит, мы просто будем пау-пау-пау-пау, У пау. нас не видит, просто ему пизда, мы ему по голове попали, еще что-то. И, короче, мы его въебываем, я по этой горе в макасинах бегу, у меня, блять, ноги подрезаю, короче, мы пушить бежим, я в макасах по этой горе бегу, у меня ноги скользят, я чуть бы не пизданулся. Мы забегаем в какой-то дом, митина, короче, митин там за патронами уходит. У меня макасы просто все в говне, блять. Я из дома, короче, и вижу Вилли Вэнс, короче, стоит 3-4 мир нахуй. И он э, был за такой, знаете, забетонированный. Бля, я не знаю, мне кажется, против, когда я кого-то стрелял, он бы нахуевал то, что против них играет тип в красных магазинах. А я еще маленький. И я еще, знаете, как в Таркове. Типа я вспомнил, у меня флешбэк пошел в Таркове. Я так из-за угла, меня даже видно не было. Я вот так прям. Прям вот так в красных магазинах бегал, и Вилли Вайнс, короче, стоит, он что-то отворачивается. Я из одного окна отбегаю дом, вот так выхожу. И вот так ему в шею, бах, нахуй. Он просто вот так стоит, это пиздец. Я как черт ебаный бегал, все патроны обстрелял. Но мне понравилось, а вторую катку я уже нормально играл. Потому что я уже от домов, когда играл, я с одной позиции пострелял и убежал. А в первой катке я долбоеб, короче, нихуя не видел. У меня очень сильно шлем запотел, спотел и я вообще нихуя не видел. То, что у меня просто все запот запотенное было. Но мне понравился он пэтбол. А потом, бля, пацаны, конечно, я на день рождения. На день р... рассказываю вам потом день рождения. Мы приезжаем потом на коттедж. Что вы понимали. ложимся спать, как бомжи. Я Морти Вака. Э, на нулевом этаже. И знаете что? Нас будет. Нас будет. Лучше бы меня нахуй не будили. Потому что когда я начал пить, это проснулся вот этот данилок, который, знаете, он не может, вот как другие люди, знаете вот так. Я нахуярился за 30 или 40 минут. За 30 или 40 минут я нахуярился. Мне рассказывали то, что я обливал весь диван. Нечего, нечего, знаете, как говорится, скрывать свои правды. Как, как все ее было. Короче, бля, это вообще пиздец. Я за 30-40 минут Ну, обхуярился. Мне еще рассказывали то, что у меня типа спать. Кладут, и я вот так встаю начинаю. Вот так хуяриться с ними. Ну, короче, жизненно. Потом, потом, это не все, вы думаете. Это все, нет, я поспал, просыпаюсь, и когда вот эти все были истории, когда я там, блять, с быка падал, когда в телеграме контент шел, это потому что вот у меня есть вот такая хуйня, то что, знаете, я люблю нахуяриться за 30-40 минут, поспать, проснуться еще, пить. Мы, а, короче, с Барсиком там, если что, бухали. Барсик, это пиздец, это Вадим Пуля номер два. Вот если бы там был Вандим Пуля, у -у -у! Барсик, майна за эти дни... Я даже так шутить не хочу, но кое-где так люди, мне кажется, воду не пьют в некоторых странах. Сколько он водки выпил. По полтора. По две литра они хуярили. Я сразу напивался и все. Фига дельпера напиздячил. Да, там еще и га. Ну, он, кстати, нормальный тип, там ничего страшного. Вообще, никаких конфликтов не было. Мне очень сильно понравился, со всеми познакомился, все очень охуенные. Ну, потом мы набухались. Потом я поделал контент. Но я, кстати, потом уже не пил. А, вот, спасибо на самом деле, Ваке, Морте, Они со мной, короче, ездили. С Митином мы, кстати, там увиделись. А... Но Митина я так особо не видел, потому что я когда он ухуярился, мы с ним по душам, конечно, попиздили. Там вань, там еще что-то. Ну, нормально все. Нормально все было, если честно. Конечно, я не стал пить все эти три дня. Потому что мне надо было сделать грилзы. Я их сделал. Мне сейчас надо будет после этого стрима скинуть, какие грилзы я хочу, чтобы у меня были. Интересный вопрос, как относятся вообще казахи. Вообще, брат, на самом деле, знаешь, может, лично я не встречал. Ну, или таксисты. Мне таксист сказал то, что в каждой, ну, знаешь, хороший тебе ответ скажу, что в каждой нации есть хуёвые люди. Правильно говорю? Правильно. Он мне сказал таксист, что у них тоже есть бабуины какие-то, у них там тоже есть какие-то отдельные районы. Но они везде есть. Брат, я могу тебе сказать, у нас в Калуге тоже есть гопники, которые доебываются до людей понимаешь и в каждой стране не есть возможно есть возможно что но мы были в центре в основном всегда. у нас таких проблем не было мы были э, в коттеджах, где мы отдыхали э, там ну типа не знаю с кем с людьми общались вроде все гостеприимные чувак который мне симку делал он мне посоветовал где можно покушать какие в горы можно сходить ну мне понравилось мне вот очень сильно на самом деле понравилось очень сильная гостеприимная страна, очень сильно а БК золотого ну это короче там Uh, на доме был этот золотой... Uh, не знаю, короче, дом, конечно, был блатной Спорить не буду, дом очень был блатной Коляр очень сильно постарался У Коляна я побыл дома, у основателя uh, GTA 5 RP У него две собаки Но это во все во влоге, короче Если что, uh, что подарил Это вы тоже, конечно, все во влоге увидите Но я вам тут немножко порассказываю Я наснимал Конечно, я давно влоги не снимал, честно говоря, даже немного, знаете, отстыл немножко, отстыл от лога, потому что раньше как-то, ну, так было полегче. А сейчас потом там тоже привык, Коляну я подарил просто им там, в Белисе, такая, знаете, куда стол кладешь, стели что вы увидите, все. И, короче, еще ему для собак игрушки подарил. У меня еще, короче, в один день, у меня мамка, короче, знаете как, мне меня начала, короче, мама, после вот этих историй, что что выложил Барсик, у меня мама, знаете, как Ну, короче, мама начала переживать за меня сильно. Ну, вы тоже мне говорите, бухать У меня мама на меня, короче, налетела, говорит, ты чё там позоришься? Ты чё там делаешь? Я маме говорю, мам, ты чё сдурела? Я один день, типа, и потом только во вторник я там э, во второй день только пиво пил, и на третьем мы только пиво попили. Потому что на третий день я вообще в 7 утра встал. Я пошел все купил зубную щетку. Пасту, бритву, видите, у меня вот тут нахуй Шрам теперь остался, побрился А мама, ну, меня так нагнала, ну, может, испугалась Потому что я сейчас там спива, это Ну, а что делается-то, бля, позориться? Мы же отдыхали, типа, а чё мне делать, сидеть слаженно ручки, братан, зато по всем пабликам Закинули Мы пытались, короче, чтобы Морти, ой, чтобы, короче, Вака С Ангелинкой, короче, познакомился Но у нее типа, парень был, потому что, короче Она как приехала, мы, короче Ну, Вака тоже, слышите Вака по пьяни зачем-то ей написал то, что ему одиноко и он в депрессии И мы короче с Морти типа его троллили то, что типа Вака давай, делай Вака делай, а у него типа У него парень короче, у него парень Типа, Ну я не знаю зачем это Вака сделал Ну и все, и не пошло конечно у Вака Вака мака, вака мака, ну Я был рад знакомиться на самом деле с Морти Мне понравились они они прям молодняк нормальный такие, знаете, пацаны тоже глаза горят, еще что-то. Ну там, конечно, у нас своя компашка была, потому что там у них некоторые, они потом еще на рыбалку поехали, еще что-то. Они и на горы, кстати, ездили, но мы, потому что горы пропустили, потому что пацаны от души обняла приподняла, они со мной ездили, когда я делал грильзы. Ей, как я в самолете попил пиво. Короче, была такая ситуация, то что у нас в самолете я сначала еще сижу, я думаю. Это бесплатную еду раздают или нет? Ну потому что я же на самолете особо не летал. И я раньше, если летал, то у меня какой-то чертолет поняли, был, типа, где только плюнут тебе в ебало, когда я до Одикакаса летел. Но там ничего не показывают. И там, короче, женщина идет, раздают, короче, обеды. Она мне спра спрашивает, курица с говядиной. Я говорю, с курицей. И смотрю, еще типа один попросил пиво. Я, я говорю, тоже пиво. А у меня передо мной мужик... Кабаняра ебаная, блядь. Он вот так, нахуй! Спинку, блядь! Вот! Мразь, блядь! Ща. Вот так! Вот так он, блядь! О, и еще, нахуя-то! Просто я горох не, не ел. Там нахуя-то горох раздавались с едой. Там пол самолета пердела, нахуй. Я вам говорю честно, там воняло, и этот мужик. Сука вонючий тоже походу передел, блять, духую да с ним, короче. И вот эта мразь, она так такси. У меня я сижу вот так нахуй, знаете, у меня тут поднос с едой, и вот так стоит еда. Я вот так сижу, и вот тут у меня пиво стоит. Сука, пир... справа меня сидела женщина. Как я уебал пиво, бам, она пиво на нее, все в прысках, нахуй. Ну я извинился, короче. Перед ней там салфетку влажную предложил. Она начала орать. Господи! Мне так стало неловко. Я не хотел. Ну я ремень не хотел. У меня просто пиво стоит, я знаете, там покушал. Я еще ел, короче, горох не ел. Там горох раздавали зачем-то. Я не ел горох. Я вот так сделал. И все. Пиво у меня падает, все в пиве. Да ладно, почему пошла на нахуй? Нормальная, кстати, женщина, она даже на меня, знаешь, я ей предложил там, короче, салфетку и так далее. Она меня, чтобы ничего не говорила. Горох, надо курить, а не жрать. Баба была в пиве, бля, надо было сказать, ты в пиве.